Сейчас такое время, когда получить номер телефона девушки в Тиндере, в Баду, очень легко, да, достаточно просто зарегистрироваться, подобрать несколько хороших фотографий, понимать, что писать, базовые сообщения, сильно там, да, как-то не, не косячить, не упоминать тему секса, и в целом контакт будет Получен. Дальше твоя задача, конечно же, это ну, назначить встречу. Ты можешь назначать встречу, опять же, продолжая общение здесь же в Тиндере или в Баду, или можешь созвониться, или перевести общение в Telegram, там, WhatsApp, Вайпер, неважно. Но вот с момента, когда ты назначил встречу, а еще сама встреча не прошла, здесь может быть как несколько часов, так и несколько дней, так и как бы до недели, да, то есть у тебя вроде как есть телефон, ты договорился на свидание там в конце недели, а вот что делать в этот промежуток, когда ты уже, назначил встречу но самой встречи еще нет и есть момент когда это время но достаточно большое где нужно что-то как-то продолжать общение а вот как общаться если вроде бы уже ты говорит договорился о встрече и вот какой формат общения, насколько оно интенсивное, какие ошибки здесь могут возникнуть? Обо всем этом мы будем говорить в этом видео. Основные косяки, какие ты можешь допустить с момента взятия телефона и назначения встречи вот в этот промежуток мы будем рассматривать. Но для начала, как обычно, подписка, лайк этому видео. Кстати, не забывай нажимать колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых видео. Ну и мы начинаем. Погнали! Итак, первое, да, ты договорился о встрече, встреча назначена, это будет через несколько дней, и что же тебе нужно делать? Какие ошибки ты можешь допустить? Ну, во-первых, первое, это слишком много общения, когда уже ты договорился о встрече. Смотри, первое, что тебе не нужно делать, это не нужно суетиться. Все уже как бы произошло, стоит, понимаешь, она уже готова с тобой встретиться. Процесс запущен. да. И если ты будешь слишком много писать, если ты будешь пытаться, как бы, знаешь, до свидания провести свидание, то есть ты банально перегнешь палку, и, скорее всего, ну, девушка под каким-то предлогом потом сольется, то есть не будет этой самой встречи. Это чаще всего происходит, когда ты шлешь, там, два, три, четыре сообщения ежедневно, такой, знаешь, или еще хуже, такой нон-стоп, как из пулемета, постоянно шлешь, пишешь, Понимаешь, происходит перенасыщение тебя, и у девушки просто банально может пропасть желание с тобой встречаться, потому что она устанет от, знаешь, слишком навязчивого кавалера. Это фиаско, братан! На одном из тренингов, который недавно я проводил, еще в начале этого года, мы позвали девушек в аудитории и проводили, ну, так я знаю, блиц опрос, спрашивали, как они относятся к онлайн общению, да, потому что мы привели с улицы, пусть это было офлайн знакомство, но и всем же интересно было тематика онлайна. И что мы узнали, да, что девочки говорили про вот эту вот онлайн особенность соблазнения, да. Во-первых, девушек раздражает, когда слишком, ну парни, слишком много спрашивают, слишком много задают вопросов, да, а когда, ну, вот буквально, да, цитирую, многих раздражает, когда парень по переписке пытается Расспросить все, да, узнать чуть ли не всю ее жизнь до момента того, как она... Ему дала свой номер телефона. Объяснить этот факт действительно невозможно. Опять же, это девушек раздражает, да. По их словам, им хочется прям прекратить диалог и вообще с этим парнем лучше всего как бы, наверное, не встречаться, да. Также ты должен помнить, что текстовые сообщения, ну в идеале текстовая игра, да, это как шахматы. И победой здесь является не соблазнение и не узнавание сильно друг друга, здесь является то, что Девушка достаточно заинтересована, чтобы согласиться на живую встречу с тобой. И уж на живой встрече ты должен узнать ее получше, и она, конечно же, тоже. А текстовые сообщения это не лучший вариант для того, чтобы узнать человека. Искушение, что же будет дальше? Опять же, есть те, кто отправляет, знаешь, такие вот чуть ли не абзацы своей биографии В надежде, что девушка прочитает и скажет Вау, какой крутой чувак, типа я готова ему обдаться прямо на первом свидании Ну, поверь, это далеко не так, точнее, совершенно не так, да Твою биографию в реале кто-то будет читать до конца, да И большие не это признак того, что ты слишком заинтересован Опять же, во время живого общения ты можешь задавать дополнительные вопросы, можешь шутить, прикалываться, трогать девушку, смотреть на нее, да, мол молчать, но своим состоянием показывать, что здесь не все так просто. То есть здесь возможность исправить какие-то косяки, ошибки и баги. И здесь ты можешь использовать правильные двусмысленности. И если какие-то моменты будут ну, не так Девушкой правильно восприняты, сможешь-то все перевести в шутку юмора, да, и так далее, ты будешь забавным, харизматичным, прикольным. Бамбарбия! <соцентричные> Кергуду! <соцентричные> А если все то же самое делать в онлайне, то это, ну поверь, это, блин, это занудность, это напряженный чувак. Ты не сможешь показать, что ты имел совершенно другое, да. Ты не можешь объяснить двусмысленность, ты не сможешь, ну не знаю, там потрогать, пошутить, поприкалываться правильно. То есть в онлайне есть масса ограничений опять же исключение когда у тебя есть куча времени ну там ты не планируешь встречу на ближайшие недели допустим через неделю или, или там через месяц кстати о том как общаться с девушкой каждый день я уже записывал видео да, можешь его посмотреть вот здесь сейчас должно всплыть подсказочка о чем общаться да и вот если еще у тебя там 2-3 недели до встречи и нужно как-то поддерживать диалог, то, конечно, здесь можно потихонечку ну, как бы его ну, продвигать, потихонечку узнавать девушку и потихонечку рассказывать о себе. Кстати, нужно приблизительно в, разный, в равных пропорциях это делать. То есть, ну, что-то спрашивать, что-то рассказывать. Uh, и при этом здесь не нужно переходить к скучным темам, не нужно быть банальным, не нужно uh, общаться на те темы, которые не хочется обсуждать, то есть такая рутина, да, uh, бытовуха, да, политика, религия, ну, все очень-очень такие темы, uh, отношения с прошлыми, взаимоотношения, uh, планы на будущее, вот это все очень такого на эти темы лучше вообще избежать. Uh, Вопрос, как прошел твой день, не покажет твою заботу о девушке. Вопрос, знаешь, он из серии, типа, просто что-то спросить. И никому не хочется прям очень сильно углубляться в рассказы именно в текстовой игре уже лучше если хочешь можно созвониться и по телефону все эти вещи обсудить также не создавай ситуацию э, с такими знаешь абстрактными вопросами в духе слушай расскажи мне что-нибудь и себе да что я еще там о тебе не знаю э, понимаешь ты напрягаешь другого человека в переписке этого делать нельзя девушка она ну, хочет у ну, какой-то легкости хочет каких-то эмоций поэтому э, если твой вопрос не вызывает эмоций, либо твои комментарии не вызывают каких-то позитивных легких эмоций лучше всего этого не делать помни что ты можешь прикалываться можешь шутить можешь присылать какие-то если вы перешли э, в общение уже там в telegram вайбер ватсап какие-то прикольные мемчики видосики очень осторожно, кстати, с эротическими всякими приколами и секс-темами, потому что опять же это ну может, она тебя еще не знает, вы еще не видели вживую, она может неправильно воспринять и, ну, в общем, многие чуваки говорят на тему секса в переписках и это показывает только то, что они хотят вот, секса и все, а девушки тоже, если его хотят, то они хотят не со всеми а с теми, с кем у них уже есть какая-то связь, которая установилась после живого общения, поэтому с этим очень осторожно, да вот, следующий важный момент, смотри, составь такой, знаешь, кратенький алгоритм своих действий. Да, конечно, ты можешь э, девушке написать, типа, не хочешь встретиться там в субботу за чашкой чая, либо кофе, либо, может, покурим кальян, а затем просто пропасть до самого дня встречи. Ну, если там у тебя 2-3 дня. Это плохо, да? Плохая идея. Честно говоря, смотри, когда ты приглашаешь э, девушку на свидание это именно вот, свидание да и если ты делаешь это в текстовом формате не в формате созвона то лучше задавать не один вопрос а несколько вопросов да поинтересуйся например когда в какие дни она более свободна когда она любит значит где-то прогуливаться если любимые дни а если опять же у нее какая-то любимая часть города если город большой то можешь поинтересоваться где ей больше нравится прогуливаться где она любит проводить свободное время где она любит ну любит ли она вообще ходить гулять где-то да если любимые заведения Мало того, что ты ну, уточнишь необходимую информацию, ты как бы еще и пообщаешься, проявишь некую там заботу, внимание, плюс, если ей это место комфортно, если этот район комфортен, либо она его сама выбирает, то поверь, то, что она согласится и придет на свидание, как бы ну, максимально ну, будут высокие шансы. Такие вопросы важны, еще в том случае, если у девушки плотный график, есть там домашние животные и так далее, и у нее там как загрузка по работе, то есть чем более комфортное будет для нее место, и а, чем более понятно что для нее будет, что она там будет делать, а, как будет проходить свидание, тем выше шансы, тем меньше а, ну, шансы на а, позитивный, да, исход, а не на провал. А, смотри, кроме того, за исключением а, реально чрезвычайных ситуаций, да, Старайся не переносить свидания. Частью успеха того, что девушки будут приходить и будет хорошо проходить первое и второе свидание, то, что ты... Назначил встречу И вот приблизительно ну, вот Старайся, если день и время Назначено конкретно Старайся этого придерживаться Да, девушки могут забывать Девушки могут переносить Но это уже ее проблема Чтобы этого ну, максимально избежать За несколько часов До того, как ваша там, встреча должна состояться Напиши ей типа сообщение Типа Uh, «Слушай, я там опаздываю, минут на 15 давай перенесем встречу, могу не успеть». Uh, да пожалуйста, если все окей. Можешь перенести, ну, слушай, давай встретимся не в этом месте, а в другом заведении, там, там вспомню, там еще лучше кофе. И тоже где-то недалеко перенести. То есть, таким образом, ты проверяешь, придет она или не придет, не показывая, что ты сомневаешься в том, что она, тебя типа, может тебя продинамить. Вот. И, естественно, ну, как бы, это как бы проявление вежливости. Особенно, если ты сильно нервничаешь, там девушка очень красивая, и ты прямо очень хочешь, чтобы она пришла. Таким образом, ну, ты просто вот показываешь, что все окей, и на самом деле а, ты просто проявляешь некую заботу и внимание Если у тебя возникают вопросы, связанные с соблазнением девочек, с вызванными, да, с тем, что делать на свиданиях, непонятно, как ты, вот что-то вроде все делаешь и косячишь, и как доводить девочек до секса, как строить отношения, как разруливать проблемные отношения, как возвращать бывших, в общем, все эти вопросы, в которых я специализируюсь, я смогу тебе помочь, если тебя... Это беспокоит, то ссылочка на мой телеграм-канал, на консультацию со мной внизу под этим видео. Переходи и оставляй там свою заявку. Я написал там всю инструкцию, как тебе необходимо действовать, чтобы получить эту самую консультацию. Также ты можешь поддержать меня на Патреоне. Там есть эксклюзивный контент, мои мастер-классы, мои онлайн-курсы. Ссылочка на Patreon также внизу под этим видео. Переходи далее следующий важный момент нужно встречу подтверждать смотри опять же из опроса этих девушек с которыми ну, мы общались было выяснено следующее что девушкам нужно подтверждение Свидание. Блин, ну вроде договорились, все четко и все, ну, вроде как, все и так понятно. И для нас, мужиков, четко, ясно и все, да. Вот мы раз договорились, мы поставили все это в календарь, что такого-то числа в такое-то время проводим свидание. Блин, для них это мало. Поверь, у девушек вообще, ну, концепция мышления другая. Они по-другому все это воспринимают. Я даже не знаю. По заслугам. Это тоже. Не-не-не-не-не, только не помидорки. И.. Им нужно подтверждение свидания, ну, там, хотя бы за день до этого свидания. Еще раз напоминание. Ведь, ну, они не хотят, типа, думать о том, придешь, ты не придешь, опоздаешь, ты не опоздаешь. Или вообще могут забыть, им нужно подтверждение, да. И в ответ они тебе, ну, опять же, могут написать, «Окей, я помню, да, встреча буду вовремя», да. Если ты, девушки, э, с утра напишешь э, сообщение, что я там после трех выдвигаюсь на свидание э, с тобой, типа увидимся, типа либо я уже в пути, либо планирую двигаться в 4, увидимся там в 6. Слушай, это круто, да. Э, это м -м, покажет, э, что ты парень, как бы четкий, ты все планируешь, тебе ну, с тобой все ясно и понятно, и ей нужно уже будет, ну, как бы свой график под это дело подстраивать более точно. Если она, ну, где-то задерживается, скажет, слушай, не торопись, я там опаздываю, это нормальная тема, да, вы друг друга не видели, вы познакомились там в Тиндере, в Баду, вы ничем друг другу не обязаны, э, ты более в ней сейчас заинтересован. Вы уже после первого, не второго, а особенно после секса, ее заинтересованность в себе будет возрастать. Ну, а пока мы должны играть по таким правилам, когда мы максимально повышаем вероятность того, что девочка на свидание придет опять же старайся избегать, знаешь такой слащавости излишней романтичности в сообщениях типа ой, это милая там зайчик котеночек там анечка танечка пока без этого она тебе никто она просто номер телефона и все поэтому будь осторожен Ладно, и так еще бывают моменты, когда парни, ну, расслабляют булки, типа, прошла первая встреча, вроде бы прошло, все хорошо, да, все хорошо, классно пообщались, ты видел признаки заинтересованности, насчитал их целых 5-6 штук, и расслабляют булки. Поэтому не расслабляй булки. Время между первым свиданием и вторым – это еще один потенциальный период, когда ты можешь накосячить, то есть потенциальный провал, да. Почему? Потому что, ну, существует, знаешь, такая соблазнительная возможность активизировать такой бесконечный надоедливый диалог в переписках, да, который вообще тебе не нужен. Если ты замечаешь, что девушка начинает писать тебе каждый день, либо даже, ну, если девушка пускай пишет, это признак интереса, да, с этой стороны, в целом, ну, ты одно, односложно отвечаешь, как-то там, да, поддерживаешь диалог и м -м, стараешься как можно быстрее назначить второе свидание. Ну, можно ковать железо, как говорится, пока оно горячо, не отходи от кассы. Но если ты сам начинаешь и написывать, типа, желать доброго утра каждое утро, желать хорошего вечера каждый вечер, это демонстрация твоей сильной вовлеченности, что девочка для тебя очень многое значит, и она будет знать, что тобой можно крутить. И также это, скорее всего, демонстрация того, что ну, ты в ней более заинтересован и ты более назойлив. И это, наоборот, тебя может оттолкнуть. Опять же, с обратной стороны, если ты такой, ага, провел свиданку, заинтересован, и на мороз 3 дня или 4, это тоже выглядит странно. То есть тут такой, значит, должен быть правильный баланс между количеством сообщений и активностью общения. Я предлагаю тебе взять формулу, такую, одно-два сообщения в день, не больше, если тебе уж сильно хочется общаться, поддерживать общение с девушкой. Можно вообще один день ничего не писать после свидания. Потом вообще можно созвониться, или если ты в ходе вашего общения запомнил какие-то важные моменты, детали, а это очень просто сделать, после свидания просто приди домой и выпиши ключевые моменты, что ты можешь использовать на втором свидании, а также что ты можешь использовать во время общения между этими самыми свиданиями. Например, она тебе рассказала про какую-то классную кафешку либо про какой-то вкусный там ресторан, про какой-то кофе, булочки и так далее, можешь написать, слушай, сегодня я на следующий день да, написать ей сообщение, что сегодня я посетил это кафе, да, пью в нем кофе, и ты знаешь то, что ты мне посоветовал, реально ну, прям очень классно, я очень доволен, спасибо ты была права, здесь точно самый вкусный кофе в городе смотри ты определенно не должен переусердствовать с такими сообщениями, когда ты начинаешь показывать, что у вас вроде бы что-то начинается, что ты хочешь провести хорошее впечатления лучше меньше чем больше сообщений между свиданиями каждое твое э, новое сообщение это возможность накосячить поэтому э, опять же э, будь осторожен с э, теми моментами чтобы вот прям излишне показывать свой интерес быть излишне э, таким парнем который очень хороший э, очень интересный то есть Смотри, вы пообщались, прошло первое свидание, никто не знает, насколько ты ей понравился, кроме этой самой девочки, да, и мы это сможем знать только на втором свидании. Поэтому наша задача не слишком затягивать между первой, как говорится, и второй промежуток небольшой. Поэтому я тебе рекомендую между первым свиданием и вторым, ну, максимум там два дня, чтобы было промежутка. То есть, грубо говоря, в понедельник было первое, на среду можно или четверг назначать второе. Не более, не, ну, не более затягивать, чем вот четверг или среда. Это хорошая возможность по минимуму общаться, по минимуму косячить, ну и, собственно говоря, потом максимально ударно провести второе свидание. А вот уже после второго, да, если ты сделал все правильно, там уже идет, знаешь, более сильное сближение, уже идет позиционирование в секс контексте уже идет понимание что с этим парнем у нее что-то может получиться и девушка более заинтересована в общении в частоте переписки а вот после первого свидания все-таки частота должна быть такая да еще умеренная вот собственно говоря и все основные советы на сегодня помни э, о том э, что может случиться какие ошибки ты можешь допустить и не совершая их ведь еще Раз напоминаю, телефон, который ты получил и договорился о встрече, это еще не признак того, что ты эту девочку соблазнишь. Не совершая ошибки и шансы будут максимально высокими. Ну, ну, а на сегодня все. Увидимся в следующих видео.